Добрый день, мы находимся на участке в Трубный... Трубный Бор, правильно? Трубникова. Трубникова. Мы находимся в Трубникова И хотел бы вас спросить, это Светлана, заказчица, который мы сегодня сделали спашку участка. Участок целинный. Скажите, пожалуйста, Светлана, почему вы решили пахать этот участок, что вас подвигло именно пахать мотоблоком, а не копать это вручную? вручную, оценив свои силы дамские решила обратиться к профессионалам техникой не владею компания очень отзывчивая и мы быстро нашли общий язык и в общем-то мой вопрос был решен мгновенно для меня большой плюс в том, что хорошая цена скорость и качество работы Понятно, спасибо огромное скажите, пожалуйста вы вот присутствовали на, на работах? Есть вообще какие-то там вопросы в процессе проведения работы или что вот сложности какие-то, как ну, реагировали ребята на пр пр пр просьбы, просили ли вы их о чем-то, ну вообще встал, или что-то? Присутствовала, что -то? конечно присутствовали, присутствовала, да? все То при есть, интересует, все да? интересует, да? То есть все работалось честно? Ну, ну а как же, с первого момента все. Все устраивать. Хорошо. Давайте тогда так. Э, я предлагаю нам дружить до мамы. <свят> вот. Так что если что обращайтесь всегда к нам. Мы всегда вам поможем. Хорошо? Очень да, да, очень весное приятное предложение и приятное сотрудничество. Я думаю, что я буду обращаться в вашу компанию. Спасибо большое. Чтобы продолжить. Спасибо. Работы ландшафтные наши обязательно да, мы сделаем. Мы обязательно потом, да. сделаем хороший газон и трубу положим. Да, да, да и все, положим. все сделаем, и заезд сделаем, и трубу заезд. сделаем. Спасибо все огромное вам. Да. Спасибо. Спасибо за ваш труд.